Добрый день, дорогие друзья. Я создал канал Чудеса Православия. Всю информацию про явления Пресвятой Богородицы, чудотворных, миротечащих, слезотечащих и кровоточащих иконах, а также нерукотворных образах и других чудесах Божиих я собираю в интернете. Не опровергнуть, не подтвердить собранную информацию я не могу. Верить или нет решать вам. Монтирую ролики только про то, во что сам верую. Это меня самого вдохновляет продолжать вести этот канал и укрепляет вере. Помогает не отпасть от Бога в этом непростом мире. Меня очень мотивируют ваши комментарии. Особенно когда после просмотра ролика в комментариях благодарят Господа и просят Его помощи и заступничества. В каждом ролике я прошу оставлять комментарии, но только на духовные темы. Другие комментарии не приветствуются. Не пишите, пожалуйста, про политику, шоу-бизнес и другие подобные темы, которые не являются духовными. Для этого есть другие соответствующие каналы. Отделяйте мух от котлет. Не оскорбляйте и не упрекайте людей других вероисповеданий. Каждый человек верит в то, во что хочет верить Каждого человека создал Бог и для каждого человека светит солнце одинаково независимо от цвета кожи или его веры Все оскорбления, проклятия, упреки и другой негатив пишите только в мой адрес В адрес других людей такие комментарии будут удаляться Прошу простить меня за озвучку текста роботом в дальнейшем планируется озвучка живым голосом, немного надо подождать. «Прошу простить меня, если кого-то из вас я обидел. Храни вас Бог».